Итак, вторая часть, как необходимо сделать, что нужно написать на вашей странице, чтобы люди сразу понимали, кто вы и чем вы можете быть полезны. По всем правилам маркетинга, по всем правилам психологии, важно учитывать вот что. Есть такая формула. Кто вы, кому вы делаете пользу, за сколько времени... И что люди получат на выходе. И желательно, чтобы в этом обещании, в этом продающем вашем позиционировании были как можно больше конкретики. Итак, например, помогаю женщинам от 30 до 45 лет, к примеру, да, найти своего любимого за 3 месяца и построить с ним гармоничные отношения. И тут вы пишете «коуч», «консультант» или другая тема. Допустим, вы таролог. Помогу вам за час консультации определиться, там, что вам делать дальше, например. Вашей ситуации. Или еще вариант. Вы, например, коуч, вы проводите, у вас какая-то конкретная целевая аудитория, вам обязательно нужна целевую аудиторию мы об этом будем отдельно говорить на наших занятиях. То есть без прописанной точной целевой аудитории вообще нечего делать вообще в этом нашем бизнесе. Итак, вы пишете там... Помогаю мужчинам 25-35 лет обрести уверенность и построить, там, увеличить свои доходы в три раза. Там, за, Например, там, за два за месяца. То есть ваша задача как можно больше сузить, чем вы помогаете и что люди получат, какой результат. Или, например, помогаю коучам, консультантам построить свой бизнес в интернет и поднять свои доходы от 3000 тысяч, и выше за, там, за 3 месяца, например. Вот как у меня, например, в моей моей программе. И когда вы так говорите, у вас четко должно быть понимание, что вы это обещание выполните. У вас должна быть программа записана, прописана, путь клиента. Ну, об этом мы будем дальше говорить на наших мероприятиях. Так что вторым, шанс, вторым шагом после оформления фотографии, грамотно фотографии, вам нужно написать, чем вы полезны людям, чтобы зашли на вашу страничку, и на вашей страничке обязательно была было ваше позиционирование, что вы продаете, за сколько человек получит конкретный результат, исходя из того, чего хотят люди. И до, встреч, до следующих встреч. И, пожалуйста, на нашем мастер-классе прошу вас быть внимательным и слушать, потому что будут дополнительные подарки, чек-листы. Это все не так просто. И в то же время это, это очень просто, когда знаешь. Надежда Новосельская, психолог-коуч, коуч для коучей, была с вами на связи.